12 июня, утро, вот, захожу в теплицу, опа, за ночь распустилась, еще вечером была вот в таком состоянии, такая светло-розовая, вот. так вот открылась, что мне не нравится, что вот кончики лепестков загнуты, наверное, ей что-то не то, непонятно, потом заявленная высота 25, а тут 37, ну, еще второе, что тут как бы если слечить фотографию, портфолио, что-то не... Ну, может быть, только открылось, возможно, цвет изменит, но будем смотреть. Вот это первая новость, вторая новость, вот 12 июня, первая клубника, ничего не делал, не удобрял, ничего, просто смотрю, есть, надо будет скушать, начало есть. И третья новость на сегодня хорошая. Э, редис 18 дней. На самом деле ему э, сегодня... Сколько там? 31 день. Вот, ну пусть 30 дней, да? Вчера она такого же размера была. Ну просто гигантских. Вот рядом грядка стоит, как бы показать. Вот, вот такая вот. Вот такой редис. Рядом грядка. Ничего не удобрял. Э, вот такой редис. Но ну, это вообще мне такого большого и не было. Что я делал? Я уже вот забыл, что я вносил. Ну иголки голки вносил, ну знаю, траву вносил. Что там еще? Я не знаю почему. Вообще гигантских размеров вся. Если бы она такая вся была, потом ну, ну что с этой вот? Как ее продавать? Там чуть-чуть заработаешь. -чуть и вообще люди должны покупать, а не сидеть дома и не брать китайское говно В супермаркетах. Что там в супермаркете может быть? Я пришел в супермаркет и говорю, возьмите мой редис. Нормальный редис, не китайский. У нас свое снабжение. Видите, в жопу со своим снабжением. Блин. Лишь бы травить люди. Вот китайские они будут с удовольствием брать, покупать. Вот И люди покупают. Ну, люди, может, и мой редис брали. В магазине. Чего же вы домой-то не едете? Люди, вы смотрите видео. Вот где вы живете? В каком там поселке? Вы участников берите, участников Супермаркеты никуда не денутся, ничего не обеднеют. Простым людям нужно помогать. И самим хорошо, и людям хорошо делать. Вот патриотизм сейчас. Не то, что за Путина голосовать, а вот патриотизм. Поддерживайте своих производителей, фермеров, частников. Покупайте у них только китайское. Вообще не нужно брать. Вообще пусть хранится к чертовой матери. Закроют, уходит в минуса, в убытки и закрываются к чертовой матери этот Китай. Вот кто не знает, в 5-10 раз больше нет радов в китайском овощах, помидорах, огурцах. Доходит до 100 больше. Ну, чтобы быстрее вырасти, чтобы больше. Посмотрите, китайские помидоры, я вчера заходил, они как и пластмассовый на вид. Вкуса никакого. И у него нет сверху зеленого пятышка. Ну, это за помидор? Абсолютно красный. Как будто краски туда шприцом загнали, все. Что-то сыпят, химию какую-то. Ну, как помидор может быть абсолютно красный? У вас есть свой огород? Разве такое бывает? Даже где ножка подходит к помидору, там тоже абсолютно все красное. И внутри абсолютно красное. Но не может быть. Помидор постепенно же спеет. Но если сверху красный, вы разрежете, внутри может быть зеленый. Нет, у них, блядь, абсолютно красный. Но не бывает такого. А люди берут. И вот приходится, сколько мне еще раз объяснять? Сто раз, двести? Ну не берите вы китайское говно. Ну не берите. Вы знаете, вот написано помидоры, и вы верите, что это помидоры. Да это не помидоры, это суррогат какой-то, которого жрать нельзя. А потом скоро мне по дороге да сюда, дай сюда, дай сюда. Это хорошо, когда медленно едет. Ладно, не спеша там, или туда едет, или обратно. Но бывает же и быстро едет. Значит, что-то хреново человеку. Бывает и вертолет прилетает в край забирать людей. Из-за чего? Да потому что жрете вы вот эту всякую парашу. А участников не берете. Вот я вот Сделаю, да? Помою, все. Выставлю рекламку возле дороги. Редис. <с> Никто за везде не заедет, хотя в суббота. Ну, взяли бутылочку. Взяли бы редисочки у меня. Закусили. Хороший закусон с картошечкой. Чего нужно? Нормальный редис. Без нитратов, без ничего. Это, я ничего, химии никакой не... не я сам удивляюсь, почему она такое выросла. Ну, что-то натуральное. знаете, вот померить бы прибором, Эту почву. ну прибора же нету. Чего так хорошо повлияло? Я бы с удовольствием или траву вносил, или что-то мне я выносил залу. Я не помню. Надо эту грядку пометить. Это я для истории снимаю. Чтоб не забыть, что у меня грядка это хорошая. Супер урожайная. Надо чего чего-нибудь другой попробовать садить. Может тоже таких размеров достигнет. Пусть и могурцы по полметра. <кх> помидоры. 24 килограмма, что гирю подумаешь, что помидор. А? Как вы думаете? Ну вот еще прохожу каждый раз любуюсь с некогда любоваться. Вот можно что сказать? Вот такой цветочек я брал его на рынке. Вот точно такой цвет, только может быть чуть-чуть бледнее. А вот такого я не брал. Он был фиолетовый. Потом стал, ну, уже это знаю, к, по-моему, второй цветение, если не третье. Вот он был, я покупал фиолетовый, потом стал темно-вишневым, а это уже ну, тоже примерно, я не знаю, какой то цвет. От чего зависит. А вообще, если посмотреть, я его брал не просто так, не для красоты, ну, чтобы размножать. Вот этот стебель, он рванулся туда, и некрасиво. Его бы вот так вот черенкануть, просто некогда. Сейчас буду редисом заниматься. Вот, потом уже ну, пусть немножко порастет Ничего страшного Вот так я собираюсь проращивать бегонию вот бегония Салфеточка Вот так вот она обворачивается И сюда вот Спокойно в такой стакан Для чего вода? Для того, чтобы салфетка пропиталась Ну, где-то час Пусть помокнет Потом вода сливается Вот, чтобы Салфетка не присыхала. Так вот, крышка, она как раз. Обычная полиэтиленовая крышка плотно. Ну, в принципе, можем пакетом, кому хочется морочиться, а я так. И все. И до тех пор, пока не прорастет. То есть удобно достать ее, посмотреть. Когда в землю садите, она может или пересохнуть, или сгнить от избытка воды. И третий вариант, что не видно э, ростков. А тут вот достал, развернул. Мало. Ну, продолжим. А если ростки пойдут и корешки, ну, значит, уже можно в землю пересаживать. Вот сегодня 12 -е. Вот я засекаю, сколько времени пройдет. А перед этим она, естественно, меня... Вот пришли через интернет. Сутки замачивались вот так вот. Вот в этом конкретно бутылке. сутки замачивались морганцовки, естественно. Потому что я там посмотрел, но бегу не может ничего, но Лилия там половину корней были черные, гнилые, пришлось выкинуть. Это ж с одной, с одной кучи они берут. Это как вот похабно обращается с Лилией, так и, скорее всего, с этой обращались и не обработали ее, как обычно. Вот берешь в магазине, да, ну или в другом интернете. Там цветная упаковка, сейчас покажу. Вот я брал такая вот цветная упаковка. Агротехника выращивания, две штуки в отличном состоянии. И перекупщики, естественно. А это не перекупщики, это сами производители. Но я извиняюсь, если такое качество улили, что я там половину этих чешуек пришлось выкинуть но я не совсем их выкидываю не совсем и вообще совсем не собираюсь возможно что-то получится вот они сутки настоялись хорошо пропитались очистились от всякой дряни и буду сейчас опять же салфетки салфетки У меня есть богатый такой опыт выращивания салфетки лилии вот так вот выкладываю на поднос особенно не заморачиваюсь потому что они в страшном состоянии как видите ну получится не получится а очень выкидывать тогда что-то может получиться это микс лилии очень интересные на заставке видно вот единственно жалею что наверное, многовато я э, в воде держал но я не расстраиваюсь нет он не видите? пошла и в том что меня была совершенно гнилая Гнилой черешок. тем не менее из нее э, появились детки. <смешно>, Смешно, да? Вот так вот укладываю. Чтобы э, было прижатие. Ведь э, вот если она вот так вот, да? Они должны вот здесь появиться. А чернота это ерунда. Они по краю могут. Можно обломать, можно не обломать. Захочет, вылезет. Не захочет, не вылезет. Что там переживать-то? Это все как захочет. Тут ничего нельзя сделать. Ну вот. вот. Вот такие вот дела. Я вот только что подумал, знаете что? Вот э, в магазине у нас 120 рублей, да? А у них 46. Я, знаете, что подумал? Что они вот эти вот отобрали. вот, Чтоб не выкидывать. По 46 кинули. Ну, чтобы, да. чтобы не терять. Ну, никакая же вот эта лилия. Гнилье. Я не знаю, что получится. Вот поэтому и цена такая. Завлекает. А чтобы было завлекательнее. Сделали не один цвет, а несколько цветов. Довольно-таки привлекательное. Вот еще интересно, а там из заявленных цветов что-то есть? Или они думают, а, деньги мы получим, а там все равно ничего не вырастет, и он не заметит. Вот какие эти лилии? Может одного цвета? Нет, ну не одного цвета, но они разные. Может быть, это заявлено, то есть, что на картинке там нарисовано, то они положили. Но в каком состоянии? Дри твою мать, а! Ну вот. вот, а можно дополнить тем, что у них есть и дорогие лили, да, и там, наверное, и по 200 рублей есть. Ну, почему-то это 46. Они да картинка понравилась. Ну, написали бы третий сорт. Тут не третий сорт, тут, наверное, последний сорт. Но они не написали третий сорт. Они, типа, вот обычно по две идут, да, по одной. А тут 5. Вот если 5 берешь, тогда 46 рублей. Ну, это завлекушки, конечно, что что я предпринимателем не был. Я просто так вот нечестно никогда не делаю. А они могут делать, да и все. До этого я нечто подобное проводил. Правда, вот такая была миниатара. меня тара. Это, по-моему, из-под чего там. А, сухарики для пива соленые. Вот. Так, салфетку разложил. Тут только в большом размере. Потому что их много. Сюда не влезет. может и влезла, да и хрен знает. Вот. Салфетку. Сверху еще салфетку. Залить водой. Пусть она настоится, пока э -э, салфетки промокнут. Потом воду слить. И под целлофан. Или сверху. Или сверху, если есть. Для удобства. Вот так вот накро накрою. Наверное. Да и без всяких этих заморочек и все хорошо будет получиться. Правильно я говорю? Ну, только никому не повторять это все дело. Вот смотрите, вот они гнилые. Это еще ничем не говорит, ни о чем не говорит. Вот такая вот, которая вообще вся коричневая. Туда однозначно выкинуть. Вот. А что касается, вот допустим, вот таких вот. Ну и что? Или таких вот. Ну и что? Это не факт, что из нее ничего не получится. Понимаете, азиатская лилия очень такая жизнестойкая. Главное, чтобы вот так вот вниз было, чтобы прижималась к влажной салфетке она. Чтобы не пересыхали корышки. Вот. Ну, В общем, понятно, да? Повторять не стоит. Повторять не стоит. Стоит подписаться. Лайк обязательно. Вот так вот вот и смотреть что из этого получится вам что не интересно что ли мне допустим интересно я люблю экспериментировать